Ребята, э, помните, я вам показывал Даню недавно, ему 18 лет. Как заработать 400 косарей 18 лет? Можно начать поставить сначала 50, с 50 150, со 150 уже больше. Я думал, что это самый скандальный молодой предприниматель, который будет у меня в блоге, но здесь появился на горизонте Глеб. Глеб, расскажи, сколько тебе лет? А, мне 13 лет. Oh yes. Yes. Вет точной доставки по двум городам. Это Москва и Я взял букеты, которые были в другом инстаграме. Да. Просто дизайнера нанял Там тысяч пять нужно было всего На рекламу и на дизайнера, вот и все Да, где ты взял пять тысяч? Ну они мне были, то есть там папа подарил Ну что-нибудь там на я рождение Короче, не тратьте подарки Я покупал в детстве кукуруку да, да, да. Фишки, турбы, Вы да. тратите на это Лучше скопить Вот вы спрашиваете, да. где взять стартовый капитал да. Просто в 13 лет подарки от родителей Собирайте и все Короче, ты понял, что зарабатывать 15-20 тысяч В 13 лет это не круто ну да. А сколько нормально? Я бы хотела больше. Да, а сколько нормально зарабатываю? В среднем 7 это стабильно. 70 стабильно в 13 лет. Да. Слушай, ну, скажи, а сколько ты максимально зарабатывал за месяц? Ну, в день я вот всего 000. 30 тысяч. 30 тысяч за день? Да. А когда ты планируешь заработать первый миллион рублей? 18 лет. В 18? А, мне нужно быть в окружении вот таких, как вы чтобы ну, развиваться дальше и чтобы они говорили то что ты такой ну не очень у тебя там э, ну там 30 тысяч в месяц угу. и чтобы дальше развиваться а какие три самые лучшие книги ты прочитал никогда не верьте в тузочку. да вот например как сейчас кто еще Тинков? Тинков. Да. да я такой как все да. наверное икея обратись вот ко всем кто думает о том чтобы стать предпринимателем просто сделай ну просто сделайте это Просто ну, не думайте, о а делать. Блин, прикиньте, первый же вопрос, который мне Глеб задал, как мы закончили, закончили интервью, это номер телефона мой. Это вообще идеально, прикиньте. Даже вот я, например, был в аэропорту недавно, и там Рева сидел рядом со мной в бизнес-лаунже. Даже я не подошел к нему, не взял телефон либо, хотя мне надо. Короче, вот это чит-код. Люди в офлайне гораздо более дружелюбны, чем в онлайне. Не бойтесь, подойдите, это реально можно сделать. Друзья, ну, как обычно, наша рубрика «Неправимая польза». И в этом выпуске я расскажу про фильм, который вам обязательно нужно посмотреть. Во всяком случае, на меня он произвел огромное впечатление. И это будет фильм Дарана Арановский «Черный лебедь».